Бля, сейчас подожди Блять, у меня тут щебенка Стрит-трейсеры, оху... блядь Стрит-трейсеры Деременские стрит-трейсеры, бля. Телки <соспорожные> <соспорожные> <соспорожные> <соспорожные> не хватает, короче Давай, на счет три Раз Два <соспорожные> Рисуем. Давай, давай, давай. Давай. Ну, я его не буду сказал, как неху делать, бля. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> как неху делать, братан, я его держу, Все, на Ну, я тебе говорю, я на старте нахуй, как щенка, блядь. Чё? Надо в Елен! Ага, блядь, у меня бензина, блядь, до дома. Чё, ну да. все, я тебя ебал, короче. Я, бля, хуй, на Поехали на школе, попиздим и разъедемся. Я туда боюсь. Почему? Да похуй, мы медленно поедем. Фу, ебать, у меня сцепленница нахуй подожглась Да похуй, вообще. Ну почему, блядь? Первая нахуй, да